Don't f**k! Don't f**k! Давно издевайся, что ли? Да, над тобой уже издеваться. <свист> Опа! Случайно заехал на соколядер ты, встретился на хозяина спота. <свист> Потусаю. <свист> Можно его так уже называть, он сюда как на дачу приезжает. Научился делать их сейчас покажу. <свист> Show you jama, jama, jama jama. I don't Я покажу вам Oh, look. Опа! А мы тут случайно заехали в скейт-парк в Сокольниках. Встретили тут Батуса, который вдруг решил поупражняться. Здрасте! Выпуск номер 13. Проверим, ну на что расскажи. я способен, когда я объелся как следует. Пузико такой прям. Да давай, долбек на ванете. вот. Не, кролик хоп, на переднее колесо бр, заднее колесо бз. Божье не надо, батик. Это я ищу про <пробуйтесь> У меня также получилось только -то по, по расстоянию. <пробуйтесь> Давай. Ну потому что не можешь. Я первый раз это делал. Я нормально. <пробуйтесь> Да мне мама Эй-эй-эй! Что это такое? чуть чуть чуть чуть Ааа! Полиция на бакет, на бакет, у тебя есть босс, кто Был. ирк, кто что скажешь? Сокольники парк в мире. А где так был? Был. Yeah, как но я не Ты еще, Ты еще вырастешь. Ты еще слишком маленький. Самая классная тема. Было бы куда расти. В моем возрасте, да. Кажется в лицо. Скажи хорошее слово. Пока. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, М. Спасибо, все вот так блин. выглядит конец августа. А ну, твой конец, иди засовывай в август. Что а че тут он ко мне сюда говно. говно. Нормальное да. ну, а банку сбил, О. да? Как, нормально будешь, Как поздно? там твоя Попробуй. нога? Айпон А, ну да, он Салфетка же у нас терапия. противоударный, блядь. Ты жалко я его? Болит сердце. Да вон как по это костик делает по-любому. ты, Кощей, блядь? Да да от меня. Твою мать. Давай, блядь, уйди, уйди, падл. Сгинь, нечистый, сгинь. Дайте крест кто-нибудь. Ты издеваешься что ли? Ты надо мной издеваешься, что ли? Да, над тобой уже издеваться, Куда еще? Хватит, ну пожалуйста, я же такой человек, как ты. Ну ладно. Смотри, страшный! Убогий! Не, я не такой страшный, как ты. Ой. А теперь я буду есть. Так давно на буэнос не катался, вот чтобы прям катался. На нормальном, да? А я, кстати, Я еще не видал, чтобы ты так катал. Ты с каждым разом все удивляешь? Да я сегодня что-то нормально катался Да, сегодня да, прям бодро. Нормально. А что ты сейчас будешь делать, ребята? Пью и пью. Пью и пью. А вы чего там двести пятьдесят какие-то хотели? Или чего? А и спик на двести семьдесят. И что сделаешь? Я, ну думаю, Я думаю, что вряд ли. Можешь попробовать? Сделай, если хочешь. Воу, воу, воу, хо-хо-хо-хо. Красавчик! <свист> ай яй яй яй <свист> бо о давай пять! я предоставлю, давайте кто первое! Оп! Куда ты Ну вот теперь готово. Короче, мы накатались. Увидимся. Может, мы ржавым его за пивом отправим? Не, забавно. Ну, дневник ну, же не у них же нищеброды. Тогда это как так бы. Так это, блин, мне а за пивом должен есть. Легкую и мы, и он такое пиво а, везет. Ага, а так типа да. А, ну в принципе да, ну, получается. Да, типа, получается, дневник, да, не типа бабок нету, мне дают за пивом и за это мне тоже типа дают, да? Так. Ну типа того, да. А, да, нормально. Будет. Но он не пьет, пьет, пьет, пьет. Да. Мы ему купим -ку -ку -ку. Да, энергетику. Кефира, кефир баночку кефира и батон. батон. Бутылка кефира, полбатона. Да, блин. А я сегодня в скейт парке отдыхаю.